Игорь Мерлин представляет. Итак, привет, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Мерлин. Что такое миссия? Я примеры обычно с футбольным мячом провожу, но здесь миссия немножко, чтобы вы понимали более глубоко, что такое миссия. Некоторые говорят, миссия моя миссия помогать людям. Да, может быть это все правильно, может быть оно так и есть. Но на самом деле, друзья, на самом деле сейчас я уберу картинку. А, миссия, когда говорят люди, что вот у меня там а, миссия помогать людям, или моя миссия там нести красоту в мир, я вся такая красивая, я вся такая, так хотела, аж вспотела, да. Но это не совсем так, друзья. Так, миссия это это нечто, что стоит над процессом. Как оно стоит над процессом? Вот, например, работник. Работник, а, он что делает? Он выполняет какую-то работу, и... Как вы делаете, думаете, кто управляет процессом выполнения работы? Ну, работник, да, он работает руками, шваброй там, зубилом, зубилом, значит, там чем-то еще, гаечным ключом, там, я не знаю, опахалом, да. Чем-то он вообще-то на жизнь зарабатывает. И кажется, что, что вот работник, он как бы вот, работает и работает. Но если посмотреть... Кто управляет этим работником то получается есть у этого работника некий начальник начальник транспортного цеха да кстати а где начальник транспортного цеха вот то есть есть начальник транспортного цеха который управляет этим работником заставляет его значит быть трезвым да заставляет его там выметать полы или точить каким-то то есть как бы как в той басне страшнее кошки, зверя нет, говорила мышка. Так и здесь. Получается следующее, дорогие друзья, что кажется, что вот это да, вот этот начальник транспортного цеха. Но над начальником транспортного цеха есть директор завода. Начальник транспортного цеха, он знает, куда работников направить, куда каких водил, куда откуда-то, ну, говоря языком бизнеса, логистику понимает, куда, куда кого отправить, от кого что получить, куда какие грузы, где вот это все, что... Происходит, вот он это вроде бы знает и управляет процессом, мне ну, кажется, все нормально. Но есть процессы, которых он не знает, которые знает только директор завода, например, или того предприятия, в котором вы работаете. Получается так, что директор понимает, какие ему заказывают материалы, какое сырье, какие у него поставщики этого сырья, какие заказчики, какие заказы, что, сколько стоит, сколько платить этому начальнику транспортного цеха. Понимаете, да, то есть вот это вот уже, что означает? Это означает, что он стоит над процессом, над процессом работы, у него, может, цехов таких 20, 20 цехов, и в каждом цеху он понимает, кому, кому какого пинка дать и кто будет за что работать. Если мы пойдем дальше, то работник, который в цеху, он не может даже понимать, как ему выйти на другие доходы, потому что он находится внутри процесса, внутри этой миссии. Как только он станет начальником транспортного цеха, он уже увидит по-другому другие. Как он станет директором завода, он увидит еще какие-то другие вещи. Понимаете, о чем я? То есть миссия, миссия это то, что стоит над процессом. То есть над, процесс, над процессом это и есть миссия. И так в каждом процессе. А над директором завода стоит. Над директором завода стоит начальник главка, начальником главка стоит замминистра, над замминистром стоит министр, над министром стоит, понимаете, да? Там а, а, Верховный Совет ЦК КПСС, над ними стоит там генеральный секретарь ЦК КПСС, ну и так далее, понимаете, да? И вот это все, вот это, вот это все. И в результате получается, что тем работникам, который вот там в цеху подметает, да, в транспортном цехе, в принципе, управляет так кто? Царь или генеральный секретарь ЦК КПСС или президент, как по-новому называется. Понимаете, да? То есть вот это вот идет такая иерархия. Миссия над миссией. Так вот, дорогие друзья, что такое миссия? Миссия – это есть нечто, что мы понимали. Миссия – это есть нечто, а вы миссию выбираете сами. Некоторые говорят, вот мне там, я тебе скажу твою миссию, там, все, это все, это, конечно, хорошо. Но миссию вы выбираете сами, и знаете, как работает? Вот многие миссию ошибочно выбирают. Выбир... Опять-таки, говорю, э, что выбирают таким образом, что э, я помогаю людям. А миссия должна быть, смотрите, друзья, чтобы у вас начало получаться, необходимо миссию выбирать такую, чтобы вас от нее перло чтобы у вас была энергия, чтобы она давала энергию. Не просто круто, да, моя миссия – помогать людям. Я такая звезда, да я вообще, там я помогаю людям, такая вся, такая вся распальционная. А на самом деле миссия должна быть конкретная, чтобы вас от нее перло. И скажу больше, дорогие друзья, миссий должно быть много. Одна миссия, э, еще раз говорю, я... Много провожу консультаций, у меня есть люди, которые очень богатые, во много раз богаче меня, да, мои, мои клиенты. И вот я смотрю, у них какая миссия, а, у них огромные миссии, вот а, у, у одной из моих клиенток, у нее а, миллиард, в районе миллиарда, миссия, вот то, что мы создали, порядка миллиарда рублей, рублей, не долларов, рублей, не долларов, долларовых миллиардов нет. У меня, правда, одна такая клиентка, одна. Ну и другие тоже подтягиваются, скоро подтянутся. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот эта миссия, она должна звучать примерно вот так, чтобы вас перло и чтобы она была конкретная. Как пример, я всегда привожу одну из своих миссий, а это миссия по отношению к клиентами, клиентам. То есть одна из моих миссий такая, я помогаю людям, тысячи и более человек. Выйти на доходы от миллиона рублей в месяц и более. Нормально? Это такая миссия, от которой меня прет, что я людям помогу. Ну я, конечно, понимаю, что я там монетизирую сам заработаю. Да, помните, да, такую, что помоги людям оплатить их счета, и твои счета всегда будут оплачены. Так вот, я помогаю людям, тысячи и более человек, выйти на доходы от миллиона рублей в месяц и более. Понимаете, вот. Вот миссия, вот меня от нее прет, просто чувствую энергию, я понимаю, что не скоро я ее выполню, да, ну, она выполняется, идет, да, у меня там расписано и так далее, да, там бывает больше, бывает меньше, но ну, я иду. И я вам скажу сейчас такое, чего вы никогда, может, не слышали, и миссий надо, чтобы было много, потому что в одну миссию все не влазит. Это миссия по, по бизнесу только. Миссия с моими клиентами. Есть миссия моя по развитию меня самого. Есть миссия меня как мужчины. Миссия меня как мужа, как отца. Миссия как бизнесмена. Миссия как предпринимателя. Миссия как отдыхающего. Даже для чего я отдыхаю? То есть надо понять, во имя чего я это делаю. И вот это и есть миссия, которая стоит над процессом. Во имя чего? Во имя чего вы это делаете? Вот эти все миссии, конечно, на, на тех занятиях, на личных, мы все это разбираем. И для предпринимателей, у которых доходов, там 100, 200 и более тысяч рублей в месяц, кто хочет улучшить и прокачать свой бизнес, пожалуйста, пишите. Ну, на этом, наверное, все, дорогие друзья. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока. Меня зовут Игорь Мерлин. Я системный эксперт по масштабированию доходов.